всем большой привет дорогие друзья подписчики и гости нашего канала хочу поделиться с вами радостным событием на моем втором канале люськины рецепты микро открылась новая рубрика в которой публикуются интересные жизненные истории рассказы разных авторов о любви верности предательстве и расплате о неожиданных жизненных ситуациях. У героев все как в жизни, непростые обстоятельства. Но в силу обретения веры в себя, близких и друзей удается изменить свою жизнь. Хотя не всегда. Надеюсь, мои видео вам будут не только интересны, но и полезны. Искренне рассчитываю на обратную связь. Пишите отзывы в комментариях. Оставляйте ваше мнение. Подписывайтесь на мой второй канал, чтобы получать уведомления о выходе новых публикаций с историями из жизни реальных людей. Ссылка на канал в описании под этим видео. Спасибо за внимание. До новых встреч!